Прямо сейчас ты находишься в последней прошлой жизни. А сейчас спокойно, спокойно осмотрись вокруг. Попробуй определить, где ты сейчас находишься. Город. Или Не этот день? только в окнах, на сумерки просто. сумерки. Угу. Хорошо. Деревьев нету, все каменное угу. и площадка и дома все очень темное. Угу. Угу. Очень темное. Дома есть два этажа. Есть ну, Какая-то башня угу. Четыре окна Но окон мало угу. Хорошо, а посмотри сейчас на свои ноги В чем то я буду Я босиком Босиком Посмотри на свои руки Но они не чистые Одежда как мешковина А руки мужчины или женщины? Женщины Женщина. Юбку, вижу юбку А как выглядят волосы этой женщины? Ну, да, плеч И неухоженные А какого цвета? Ну, больше Коричневые угу, угу. Темные, достаточно темные Но не черные ты можешь описать свое лицо? Глаза голубые. Угу. Не старая. Угу. Сколько лет, приперт? Может, 22. Угу. Угу. 22 года. хорошо. А попробуй определить, как тебя зовут. Может быть, кто-то тебя зовет по имени. Эйника. Эйника. Эника. Скажи, Эника, а в каком году ты находишься? 1800. Вижу железные деньги. Железные деньги, ага. Круглые. Сам угу. портрет женский. Что это за женщина? Не знаю. Тысяча Хорошо И Ник, а чем ты занимаешься? Как ты зарабатываешь? Стираю Стираешь? Нормлю. Вижу Хозяйственный двор солома Но везде камень Угу, угу Телеги Дети. А что это за город? Что это за страна? Пришло слово Марсель. И мой голос приводит тебя в какое-то важное событие твоей прошлой жизни. Ответь мне прямо сейчас, что это за событие. Меня бьют. Мужчина. Один. Угу. Так. За что? Что-то я не сделала. А кто он тебе? Он работает у моего хозяина. Угу. Он военный. Этот мужчина военный. Да. Угу, угу. Хорошо. А что за хозяин? Ну, достаточно. Ну, седой уже. В зеленой, бархатной одежде. Mm -hmm. С кружевами. Mm -hmm. Трехэтажный дом, он на третьем этаже. Ты работаешь? Там его Офис. комнаты. Mm -hmm. Mm -hmm. Я черно-рабочая. Mm -hmm. mm -hmm. А почему это важный момент? момент в твоей жизни. Чем он так важен для Эники? Ну, я не виновата в том, за что меня наказывают. Я не выполнила какое-то поручение. Хорошо. А есть какие-то родные у Эники? Два брата младших. Угу. Маленькие. Так, а где они? Тут же. Тоже работают с тобой? Ну, не работают, но тут вроде как угу. возле меня, как будто бы тут где-то живут. Понятно, понятно. Ты ухожуешь за двумя братьями? Да. Угу. А как их зовут? Федос. Ну, второго не знаю. Который маленький, не знаю. Угу, угу. Но они уже бегают. Угу. А по сколько им лет примерно? Семь, да. Наверное, пять. По-другому три. И ты переживаешь самый последний день своей прошлой жизни? Холодно, дождь. Но я очень старая. Ну, около семидесяти, может, больше. Я лежу. Угу. А кто-нибудь... Окружает? Никого нет рядом. Никого нет. А что это за место? Каменная комната. Одно окно. Нет у меня одеяла. Обувь стоит на полу. Очень жесткая. Солнце, свет в окно вижу. Это день. Но почему-то холодно. Почему-то дождь. Но я вижу солнце. Не солнце, а свет в окно. Жизнь Эники заканчивается прямо сейчас. И ты переживаешь самый момент смерти. Рассказывай, что происходит. Легкость. Угу. Ты видишь свое тело? Я вижу. Как оно выглядит. Ужасное. Угу. Но не тело ужасное, то, в чем тело находится. Какие-то лохмотья. Мне уже не холодно. Мне очень уютно и легко происходит дальше ну вот как будто бы сгусток как кусочек пара вот улетает улетает выше это да крыша <сؤال> черепичная <сؤال> это вообще похоже было на тюрьму тюрьма ну вот что-то да но все я улетела небо <су> синее воду <су> не угу> слышали ты уже высоко над городом. Да. Хорошо. Рассказывай, что происходит дальше. Я сначала думала, что это мой дедушка. Но теперь он не похож на дедушку моего. Угу. Но вид у него как у старца. Как он выглядит? Или ты его не он видишь? Он улыбается. Угу. Небольшого роста. Небольшого? Небольшого. Угу. Но как будто рядом еще кто-то есть. Большой очень. Угу. Очень большой рядом с ним. Просто огромный. Ты можешь спросить, мысленно спросить, кто это такие? Можешь общаться с ними мысленно. Что ты чувствуешь в их присутствии? Вот который старец, он ко мне лицом. А тот, который большой, он к старцу спиной стоит. Угу, угу. Как будто бы они вместе. Угу. И старец говорит, что мы твои помощники. Спроси у них, это духовные, вы мои духовные учителя? Говорят, нет. Нет? Нет. А кто вы? Помощники. А что ты чувствуешь в их присутствии? Не очень спокойно. Угу. И старец как будто бы поддерживает меня. Может быть это действительно дедушка? Может быть. Ты можешь задать ему любой интересующий вопрос. Это Где? дедушка. Посади, бабушка, это большая бабушка. Это сказал дедушка, что это бабушка. Ты можешь с ним поговорить? Не могу. Почему? она такая большая, я не вижу даже ее головы. Ты что ты хочешь им сказать? Люблю, кучаю. Что они говорят? Говорят, что знают, бабушка не может повернуться, потому что она в ту сторону кого-то держит, много кого держит. А кого она держит? Какие-то души, такие же, как я, как сгустки тумана. И в руках вот так вот много держит. А зачем она их держит? Помогает. Скажи, а ты еще кого-нибудь чувствуешь? Дальше кто-то зовет. Иди сюда. Сгусток света очень яркий. Я иду. Что ты ощущаешь? Тепло, покой. Будто да. бы я там, куда хотела. Ты пришла домой? Да. А что это за сгусток? Энергии. Не понимаю, но там хорошо. Это какое-то пространство? Да. Угу, угу. Ты вошла в этот сгусток? Как будто бы я приблизилась, и не я вошла, а он принял. Угу. Как будто бы ждали. Тебе там хорошо? Да справа вот прям сейчас фигура как будто бы из этого же Сдвузка. материала но она как-то сформировалась и стала вот там все как будто бы переливается а тут как бы все уплотнилось ну, тебе что-то сообщает он наблюдает. Стоит, как будто бы рядом. Ты можешь задать ему любой вопрос. Спросить, кто он. Говорит, я твой дом. Кто? Дом? Дом. Это духовный наставник? спросил я. Да. Дом. Почему дом? А он говорит, я хозяин дома. Он приглашает куда-то. Показывает вот так вот. Иди. Меня вперед пропускает. А там ничего. А что ты чувствуешь? Ну я как будто бы лечу, а он идет рядом. Угу, угу. Ну он как будто бы меня загораживает. Ну и рукой правой показывает направление движения, как будто бы провожает. А куда? Куда вы направляетесь? Вот было совсем темно, а теперь какой-то свет. Сначала желтый. Куда-то мы летим. Прям летим и очень быстро. И он по-прежнему руку вот так вперед. Направляет? Да, но мы прям летим очень быстро. Какое-то пространство все голубое стало, как будто бы мы нырнули в воду, так. и она сильно голубая, она теплая, но мне там некомфортно. А что ты чувствуешь? Давит сильно. А наставник рядом? Рядом, а его не давит. Спроси его, почему тебя давит. Скажи, что тебе нехорошо, неприятно. Там... Надо, говорить, потерпеть. Но я чувствую, что это не моя среда. А что это за место? Спросил наставник. Зачем он привел тебя сюда? Говорит, это какие-то тюрки. Кто? Тюрки. Тюрки. Тюрки. Что это за тюрки? А для чего? Какое функциональное назначение? Что-то должно услышать там, но я не могу, потому что мне страшно. Чего ты боишься? Стать тем, в чем я нахожусь. В чем ты находишься? В воде. Наставник радуется. Чему? Тому, в чем он находится, а я не понимаю. Попробуй расслабиться. Это не вода, это такая плотная энергия, оно живое. Разумная. Вы в неком существе? Да. Может быть оно что-то сообщает? Да, что я происходит? не слышу пока. Я становлюсь прозрачной. Угу. Это адсорбент, чистилище. Тебя очищают? Да. Тебе становится легче? Да. А где наставник? Рядом. У -у -у -у. Я есть, но меня нет. У -у -у. А что ты чувствуешь в присутствии наставника? Он есть, а меня нет. Он радуется. Радуется, что получилось. Меня почистили. Кайф. Приятное ощущение. Да. Угу. Как твое настроение? Интересно. Может быть, ты с кем-то хочешь встретиться? С папой. Попроси своего духовного наставника встретиться с папой. Ну туда, куда мы двигаемся, какая-то какая-то темная субстанция. Наставник согласился и ведет тебя. Ну вот, как будто бы уже не ведет. Почему? Просто показывает то место. Ну он рядом? Да. Там какие-то Движение, ну, какое-то достаточно темная материя, какие-то, ну вот все ну, шевелится, как-то двигается, угу. но я не вижу там, папа. Спроси наставника, что это за место? Говорит, чума. А зачем он показывает тебе это место? Говорит, что я должна знать про это место. Говорит, что можно это место убрать. Ты можешь это сделать? Да. Все, нету ничего. А куда тебе двигаться дальше, чтобы встретиться с папой? Папа где-то далеко. Наставник может тебе привести к нему, чтобы вы пообщались? Почему-то папа не хочет. Мы двигаемся к папе, а он как будто бы отодвигается. А что наставник говорит? Что говорит, папа не готов. Говорит, боится. Сейчас показали картинку, что это он меня бил. Прошлой жизни? Да. Угу. То есть этот солдат? Да. А какое самочувствие у отца? У его души? Как он себя ощущает? Как будто бы дискомфорт. А чем ты ему можешь помочь? И можно ли? Вот теперь там, находясь, я... Чувствую, что там я помочь ему не могу. В мире душ ты не можешь помочь не ему? Не могу. А чем ты можешь помочь здесь, на земле? Что наставник говорит? Он говорит, что у него тоже есть наставник. Если ему помогает наставник, то нужна ли ему помощь твоя? Говорить нужна быть рядом. Каким образом? Ну, показывают как будто бы, как две души рядом. Это родственная душа? Да. С отцом? Да. Попроси наставника отправиться к родственным душам. Мы поднимаемся по спирали. У -у -у. Как будто вверх. Как будто бы поток света, а мы вокруг него по спирали вверх поднимаемся. Пространство, к чаше. Границ нету. Но там как будто бы много, как светлячки. Побольше. И как будто бы все в этой чаше. Это душ? душа. Души много. Родственная душа? Ну, они все одинаковые. Я такая угу. Что ты чувствуешь в их присутствии? Там хорошо, мягко. Всех знаю. Много их. А ты можешь разглядеть среди них кого-то отдельного? Они все так похожи. Я просто знаю, что папа там. А ты можешь к нему обратиться непосредственно? Как будто бы он там, но не весь целиком. Угу, угу. Какая-то часть его, она красная, где-то в другом месте. А он еще находится в мире души или уже воплотился? Попробую узнать у него, у части его души. Говорит, я не понимаю. Но его что-то тянет оттуда. Прям показывают, что какая-то связь, вот там, куда эта связь ведет, такой сгусток вот Но ну, раньше, когда раньше он был как кровь красная, сейчас он уже не такой красный. Это сгусток энергии. Он посветлел. Угу, угу. Почему? Но он меняется. Не знаю почему ощущается наверное да? сейчас этого красного меньше он светлеет почти желтый золотой а какого ты цвета вот как будто бы прозрачная если но не прозрачное живое откуда то свет но он не мой откуда-то, а во мне как будто бы отражается. Mm -hmm. Но я прозрачная. И не я генерирую этот свет. Кто-то дает этот свет. А как тебе зовут? Как душу? узнать у духовного наставника. Какие-то звуки. Но я не могу их. Их очень много. Это твое имя? Не знаю. Mm. Вроде часть этих звуков, часть меня. Какие из них они не складываются? Какое-то пространство, где эти звуки обитают. Именно как звуки. Это то место, откуда кто выбирает себе звуки, чтобы эти звуки превратились в имя. Говорят, что Души сами себе имена выбирают. А для чего? Они берут звуки, которых им хорошо. Ты хочешь выбрать себе имя? Я хочу это запомнить. У меня был вопрос, но я его не озвучила. А на него ответили. Хорошо. Не важно, как меня зовут. Важно, что я это знаю. Но это не в буквах. Я не могу это произнести. Это иначе, но вот он здорово. Ты сейчас еще находишься там, где звуки? Я еще это наблюдаю. Хочешь еще побыть там? Вроде я это уже запомнила. Хотелось бы узнать, какая связь с мамой, есть ли она среди родственных душ. Я там Не, нету там мамы. Там нет мамы. Да? Нет. Ты можешь спросить у наставника, какая у тебя связь с мамой. Что для тебя, мама, в этом воплощении, в текущей нынешней жизни? Он говорит, что я ее помощник. А маме нужен переезд сюда? И не навредит ли ей переезд? И хочет ли она этого? Мама не знает, хочет она этого или нет. Тебе нужно принять решение за нее? Да. А лучше ли будет здесь? Может быть, наставник что-то посоветует. Он как будто бы отстранился. Почему? Не знаю. А что ты сейчас видишь? Что чувствуешь? Где ты находишься? Какое-то пространство, какая-то субстанция с левой стороны. Ну так, если ее назвать, рабочая ситуация. Ты есть? Там как будто бы сущности — это тоже души, но у них должность какая-то есть. И они вот как рабочие на заводе что-то делают. Какая-то работа, которая нужна для других душ. А что это за место, как оно называется? Вообще похоже на какую-то фабрику. Угу. А как они помогают этим душам? Они что-то производят. Я не вижу, что. Угу. Но там как будто бы конвейеры какие-то. И они вот что-то делают. И потом на этих конвейерах все это куда-то уходит. А где сейчас наставник? Говорит, иди сюда. Опять летим. Опять он показывает рукой. Угу. И мы летим. Какое-то зеленое пространство. Темное зеленое. Как изумруд. Тоже живое. Оно меня трогает. Наставник улыбается. А меня как будто бы вот так щупают. Но это я прозрачная. Но из-за того, что я прозрачная, я наполняюсь таким же цветом. А оно меня все время вот так. А что это за цвет? Изумрудный. Ага, то есть ты наполняешься самородным цветом? А меня вот так вот жмакают. Ага. А наставник почти хихикает. Веселый, да он у Ну вот он так, как будто бы... Он как будто бы знает, что я чувствую. И радуется. А что ты чувствуешь? Ну вот так меня жмакают, а мне... В меня, меня как будто бы загружают. Но я не сопротивляюсь, а прям вот, вот так вот. Как будто бы зеленят меня. И там во мне это осталось. Вот, а что осталось во мне? Вот какие-то пластиночки, но они такие тонкие, как носить... Вот как будто бы это... Носители какой-то информации. И они во мне вот так вот чешуйками остались. А что это такое? Для чего это? Или от чего это? Это то, это какие-то носители. Носители информации. Угу. Носители эмоций. Угу. Это то, что осталось, или то, что не знаю. Это то, что вам не осталось. Ага, После ага. того, как мне вот так вот поделали. А, понятно, понятно. Хорошо. Оно во мне осталось вот это вот. Хорошо. Я не битком ими, но чем-то на Их сколько-то есть. Угу. А если спросить у наставника, что это такое, для чего это, он ответит. Он говорит, что этим потом можно будет делиться. В да. человеческом мире? Да. Хорошо. Оно будет во мне, а когда это отдаешь, оно опять становится во мне таким же, как было. То есть не бывает. Да. Угу. Хорошо. Тебе чем-то нужно заниматься? Мне это надо раздавать. Угу. Угу. А как тебе это раздавать? Показывают, что вот так руками. То есть, делая что-то руками? Ну, вот что-то с рук. Это через руки будет ага. выходить. А это лечение или что это? Как это практически применяется? Говорит, прикосновение. Тактильно. Но это не только с руки, через руку. Но не обязательно вти к телу, uh -huh, то есть к uh -huh. То есть, может быть, на расстоянии или что-то делать, вкладывать в эту энергию, да? Да. Потому что, если трогать другого uh -huh. или отдавать другому рукой, может быть много, лишнее может быть. Ты можешь спросить у наставника? Ему вообще вопросы можно задавать? Он не против? Не задавать. Не задавать. Все, я так и почувствовал. Что происходит дальше? Летим. Какой-то город. Очень светлый. Из белого камня. Может быть, если это камень. Угу. Но это как будто бы не камень, но что-то очень белое. Кружим над городом и улетаем город стал маленький а мы как будто бы в небе в синем город совсем маленький это какое-то пространство где много таких городов а мы просто пролетаем они вот просто есть друг от друга на достаточно большом расстоянии и Сами разного цвета и разной геометрии. Как будто бы разный стиль. У да. каждого свой. Для чего наставник показывает тебе это? Он говорит, что один из городов мой. Ты там живешь в жизни между жизнями? Он говорит, что каждый может себе такой город создать здесь. Но там, кто его создал, тот там и живет. Не живет, создает и отпускает. Там никто не живет. А, то есть создал город и отпустил? И отпустил. А для чего? Это для кого? Когда создаешь в процессе, ну как выходной? Mm, хобби. Ну да. Но пространство очень большое. И городов много. И все это вот там летает. Но я тут уже была раньше. Что Опять летим. Как будто бы огород. Но там не фрукты, овощи. Там что-то выращивается. Он привел меня, чтобы я там взяла то, чего мне не хватает. На этом огороде. Знаешь, что тебе нужно взять. Оранжевое, зеленое и сиреневое. Оно там растет, но я вижу только цвет. Хочу ко всему к этому прикоснуться. Наставник разрешил. Когда прикасаешься, часть этого оранжевого, она в тебя Тебе часть остается. Она как будто бы сначала прилипает, а потом немножко впитывается. И также зеленая, и также сиреневая. Сиреневая самое большое. Сиреневая приглашает войти. Наставник разрешает. Но остался снаружи. Что ты ощущаешь, когда вошла в сиреневую? Там очень свежо. Там есть какие-то субстанции. Они тоже мне что-то дают. Как будто бы они меня делают. Наставник говорит, выходи. Я вышла. Поблагодарила и вышла. Но вот это сиреневое, угу. оранжевое и зеленое, оно в меня вошло. А сиреневое, оно как будто бы вокруг... Нет. Как будто бы моя оболочка нечто взяла из сиреневого. Окутала ее? Да, угу. окутала, да. Хорошо. Опять полетели. Наставник мы летим, а у него за спиной как будто бы гроза. Гроза? Ну вот как, ну не как гроза, а как, как будто бы он меня от тьмы огораживает. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот там, там есть там, тьма? Там, ну там что-то, вот какое-то место, где сгусток какого-то темного. И он вот так вот огораживает у него за рукой за спиной это. А там, где я и где, куда он смотрит, там светло. А ты можешь спросить его, почему он тебя огораживает? И от чего? Ведь ты бессмертная душа. Тебе ничто не может причинить вреда. Это страх мой. Почему он не дает тебе встретиться с ним напрямую и разрешить этот страх? Ничего не говорит. Угу. Хорошо. Что происходит дальше? Ну, мы летим. Он остановился и как будто бы встал. А я за него зашла, а там нету этого страха. Там свет, как будто бы он, как куда-то. Но тут его нету. Угу. Хорошо. Что вы делаете? Наставник стоит. Что-нибудь транслирует? какой-то является цвет, деревья, uh -huh. трава. сад угу. я как будто бы маленький мальчик так И что этот маленький мальчик делает играет угу. в саду в саду это день день угу. Что окружает? Может быть, кто окружает? Няньки. Няньки. Няньки. Няньки. Хорошо. Что происходит дальше? Кто-то зовет. Тебя? Меня. По имени? Иди сюда. Угу. Я бегу Зовут кушать угу. А как тебя зовут? На В На В. Ви Вильям Вильям? Вильям угу. Хорошо А кто тебя зовет покушать? Мама. Угу. А как ты выглядишь? Мне года три Угу. Светлый волос. Так. Голубые глаза. Угу. Бархатные штанишки. Угу. Какая-то кофточка. Так. Светлая. Штанишки зеленые. Хорошо. И что происходит дальше? Двор. Стол на улице. Мама меня берет на руки, сажает на стол, какие-то люди, но немного, мама молодая. Mm -hmm. Сколько мамы примерно? Может, двадцать пять. Очень красивая. Очень белая кожа. У мамы? Да. Угу. Что ты чувствуешь? Радость. происходит суета uh -huh. принесли какое-то письмо читает мужчина мама? Угу. мама кричит нет нет нет Что? мне становится страшно угу. у меня наставник забрал от меня. Uh -huh, uh -huh. Что происходит, да? Он меня держит за руку, а я тащусь сзади. Но он меня держит крепко, и я плетусь за ним. А он говорит, так надо. Mm -hmm. Mm -hmm. А он как будто бы идет в гору. И меня тащит. Mm -hmm. И говорит, терпи, так надо. Что ты ощущаешь? Теплую его руку, большую. Угу. Это папина рука. Папина? Папина. Угу. Так. Мы заходим в какую-то пещеру. Пещеру. В пещеру. Наставник говорит, сиди, жди, костер. Я прошу не уходить ему. А он говорит, сиди, жди, угу, угу. и уходит. Я сижу, мальчик я, лет угу. десять. Как ощущения? ощущения